Значит, лекция 7, часть 2. Переходим к решению обратной задачи. для магнитурических методов. Значит, общая схема решения обратной задачи такая. Начинаем от измерения. Измерение. Обработка. Анализ данных, подавление при поверхности неоднородности по этом же этапе при поверхностных неоднородностей. Инверсия и геологическая интерпретация. Вот основные этапы решения обратной задачи в магнитурических методах. Измерение, значит, измерение тут у нас заканчивается полями от времени. Обработка — это получение передаточных функций, их частотных зависимостей. Значит, тензор импеданса, э, этот, э, матрица Визе Паркинсона, теоретический тензор, э, э, магнитный тензор, магнитный тензор. Причем все это как зависимости частотной зависимости от э, вот этих соответствующих параметров от частоты. Анализ, значит, анализ данных подавления при приблизно неоднородности. Тут что мы. Значит, те же самые передаточные функции, вот тут мы имеем передаточные функции. Тут на выходе мы имеем ну, как бы исправленные, исправленные за счет убирания припрыгнения однородности, исправленные передаточные функции. Значит, тут может быть поворот сделан. Повернутые, повернутые, повернутые, исправленные передаточные функции. Ну и э, класс класс модели определяется класс модели, в которой ведется последующая интерпретация ну, инверсия это переход уже от передачных функций к значит геоэлектрический значит ну это уже как бы ро от x y z а это ну значит геологический результат на выходе уже геологический результат геологический результат вот примерно как идет схема решения обратной задачи. Отталкиваясь от измерений к, к этапу обработки, обработка, потом анализ данных по дальней приправительной потом переход от передачной функции к, уже к разрезу и последующей геологической интерпретации. Вот основные этапы, что делается в ходе решения обратной задачи. Очень важно, что у нас обратная задача некорректна. Значит, корректность по Адамару подразумевает три условия. Первое, решение существует. Второе, решение единственное. И третье э, решение устойчивое. Значит, э, существование решения обратных задач всегда обеспечивается. Решение единственность тоже, при правильной постановке обратных задач тоже это обеспечивается. Просто тут важно следить. На, надо следить за размерностью. Надо следить за размерностью данных и размерностью результата то есть нельзя чтобы данных размерность данных была меньше чем результат то есть если у вас говорил профильные данные нельзя из них получить разрез так скажем вот если у вас данные, скажем, 2D, то 3D не получишь. Вот, соответственно, то есть тут нужно следить за соответствием, что из 2D данных, независимых 2D данных можно получить 2D результат, из независимых 3D данных можно 3D результат, из 1D 1D. Вот. А вот устойчивость, то есть, это, то есть вот это решение единственности, это выполняется при правильной постановке обратной задачи. А решение устойчивости, вот это как раз никогда не выполняется. То есть обратные задачи неустойчивы. Это принципиальное свойство обратных задач. Вторая страница. Значит, значит, таким образом. Образом обратная задача обратная задача геофизики ну, геофизики и наши электроразведки мтз в частности значит некорректно некорректно по адамару потому что не соблюдается вот устойчивость то есть вот применительно к нашему случаю переход от поле к несколько этапов геологическому результату некорректная задача значит мы для того чтобы решать обратные задачи мы используем метод регуляризации тихонов используем метод регуляризации Тихонова. значит в чем смысл вводим ограничения на модель геоэлектрического разреза и значит и переводим переводим из некорректной задачи угу. Условно-корректную задачу. Условно-корректную задачу. В этом смысл метод регулизации. То есть ограничения. Какого сорта ограничения? Ну, например, первое. Упрощаем модель. Модель. Например, для горизонтально-своистой среды в случае... Горизонтально своей среды меньше своих, меньше количества слоев, слоев например упрощение модели второй вариант это независимо можно либо так, либо так вводим требования на гладкость получаемого результата гладкость даже даже гладкость плавность плавность изменения разреза плавность изменение разрез изменение разреза, изменения разреза. Вот, значит это фактически э, мы требования по производной по горизонтали по вертикали по вторых производных И так далее значит требования ограничения на производные ограничение на ограничение, ограничение на, скор дайте, на скорость изменения изменение разреза и третий, значит третий вариант вводим требования на близость к некоторой априорной модели. Значит, что является значит, при решении обратной задачи, что является критерием качества решения обратной задачи? Значит, у нас... Допустим, ну, рассмотрим 1D-случай. Есть, допустим, кривая, рук кажущаяся от корней СТ, экспериментальная. И, значит, рук кажущаяся от корней СТ Модельные. Скажем, вот модель 1 такая, модель 2 такая, да, такую кривую. Решение прямой задачи для модели 1 дает такую, модель 2 такую. Непонятно, где-то лучше отвечает э, разрезу, ну, нашим, не разрезу, экспериментальным данным. Первая модель, где-то лучше вторая модель. Поэтому вводятся м, критерии качества решения обратной задачи как функционал невязки. То есть мы берем не расха, тут расхождение между экспериментальной и модельными данными являются функции, функции, ну зависящие в данном случае, значит, от зависящие от периода, вот. А мы хотим перейти к, к часу, значит, функционал это, значит, функционал это процедура. перехода от функции к числу. Значит, f – функционал невязки. Невязки. Значит, смысл функционала, что мы вот расхождение между двумя кривыми, это в одномерном случае, между множествами кривых в случае, э, как вот трехмерный, то есть мы переводим в виде одного одного числа, вот это расхождение вводим одного числа, и тогда мы можем сказать, что э, тут расхождение больше для этой модели, вот эксперимента для, значит, в, в другом случае для другой модели расхождение меньше, и мы можем сравнивать модель, какая из этих моделей больше отвечает нам. Функционал невязки но ну, значит, например, значит, в 1D-случае, ну, в 1D-случае, если у нас только кривые кажутся сопротивления, то можно, вот, допустим, это назовем Т минимальным от это Т максимальным до куда доходит данные у нас Т максимальным и это можно как интеграл Т минимальное до Т максимальное расхождение логарифм РОТ экспериментальное, минус логарифм РОТ модельные в квадрате d Dt или Dt. Вот. значит, интеграл вот в этом все. Ну, наверное, все-таки правильнее. Конечно, тоже по алгарифмам интегрировать. D-логарифм Т. Д-логарифм Т. Вот, значит, в, значит, интеграл от вот в этих пределах. Вот квадрат расхождения. И мы получаем уже функционал, зависящий, то есть это результат в виде одного числа. И тогда на уровне функционала мы говорим, что эта модель лучше, чем у этой функционал-невязки. Больше, значит, она хуже соответствует нашим экспериментальным данным. А у этой модели функционал-невязки меньше, значит, она лучше соответствует экспериментальным данным. Значит, таким образом, значит, э, значит, цель, э, цель решения обратной задачи. Задача. Э, ну, значит, гол, значит, главный способ. Это у нас главный метод метод подбора. Кратная задача значит найти модель геоэлектрического разреза, обеспечивающую минимум. F. Да вот это вот важно. То есть при решении обратной задачи минимум функционал невестки. Когда у нас есть условно корректная задача, то то нужно, то нужно найти найти найти не минимум f, а задача найти минимум уже нового функционала, m альфа назовем, который есть сумма функционал невязки, плюс с некоторым весом стабилизаторы. Невязка стабилизатор это параметры альфа параметр регуляризации то есть альфа это вес при априорной информации то есть, то есть мы находим значит такое решение которое у нас с одной стороны дает как бы и невязку поменьше, и в то же время как можно ближе к априорной информации. Вот. Ну вот, давайте мы поясним эту ситуацию. Значит, выбор оптимального параметра. Тут зависит вот, это, вот этот роль, не, как относятся невязка и априорная информация, что больше вклад зависит от параметра регализации. Вот давайте сделаем один пример ну, на каком-то случае. Двух параметров, допустим, берем горизонтальный свой разрез, например, 2, и какой-нибудь параметр какого-то слоя, ро, допустим, тут ρ, it, h, it, какого И вот посмотрим, как устроена значит, функционал невязки вот на плоскости этих двух параметров. Ну, скажем, вот так вот, это зона, которая дает функционал невязки 3%, вот эта вот область вот эту область дает функционал невязки 5 процентов а вот здесь где-то находится априорная информация априорная модель Модель. кстати ну вот параметры регулизации, например если у нас есть какая-то априорная модель например по данным картажа ро от z априорная, значит, априорная по данному коротажа, например, по данному коротажу то значит в качестве, например, параметра этого стабилизатора можно, например, взять интеграл там от z до z максимум Скажем, логарифм ро априорная от z минус логарифм ро модельные от z в квадрате dz. Например, вот стабилизатор. Степень отклонения, кривой, зависимость сопротивления от глубины априорные и то, что получается в нашей модели. Вот в качестве стабилизатора можно взять. То есть, допустим, пробурена рядом с точкой МТЗ, которую мы делаем, скважину, <свят> По ней есть априорное, ну, как бы, мы знаем, изменить сопротивление с глубиной по данному коротежу. Вот, и, значит, получаем, начинаем подбирать. Если без априорной модели, вот, значит, просто функционал невестки, 3% дает здесь, 5% дает здесь. Мы знаем, что точность, точность наблюдения, точность эксперимента, экспериментальных данных 5 процентов как выбрать альфа параметр регуляризации значит смотрите значит вот мы ищем берем альфа большое. альфа первое. большой вес априорной информации и мы ищем в пределах окрестности вот этой вот которая определяется вот этим большим весом стараемся найти минимум альфа, вот эту вот сумму. И мы видим, что вблизи, значит, вот вблизи этой окрестности мы получаем точность такой вот, следующую изолинию проведем, F20%. F20%. Мы видим, что вот при таком параметре регуляризации мы находим минимум в зоне, значит, где... Невязка оказывается 20%, если мы при таком весе априорной информации. Тогда мы вес априорной информации осубиваем до тех пор, пока мы не зацепим. другой другое, альфа. Альфа второе, оптимальное. оптимальное. То есть мы уменьшаем... Алло? я перезвоню сейчас, перезвоню. Да. Значит, мы значит, уменьшаем альфа значит, до тех пор, пока мы не зацепим вот ту область, которая вот у нас область эквивалентности. Вот это вот 5 процентов вот назовем область эквивалентности. То есть в пределах этой области все разрезы имеют невязку равную, ну, не превышающую точность эксперимента. И цель, наша цель вот в, в методе регуляризации, отталкиваясь от априорной информации, увеличивая область поиска, дойти до тех пор, пока мы не найдем из области эквивалентности точку наиболее, ближайшую, наиболее близкую к априорной информации. Вот. вот, собственно, так. И вот этот параметр альфа, вот мы уменьшаем параметр альфа до тех пор, пока мы не зацепим область эквивалентности. В чем видно, интересно, что вот фактически вот это расстояние между априорной информацией и вот этим, этой точкой, которая будет решением нашей задачи, будет с оптимальным параметром регуляризации, вот тут мы минимум m от альфа найдем в этой точке. Вот. Чем дальше уйдем от априорной модели, тем больше ценность эксперимента. То есть вот это. Априорная модель, а это апостериорная, после эксперимента апостериорная модель. модель. Вот расстояние между априорной моделью и апостериорной ну, зависит от двух значит, параметров. Ну, Во-первых, насколько хорошо априорная информация. Может, мы сразу у нас априорная информация настолько, что мы сразу попали в область эквивалентности. Или второй вариант, что, может быть, мы и далеко от реального решения, но у нас точность данных настолько плохая, вот как я тут рисовал, 20%, что, оказывается, у нас априорная модель попадает при той низкой точности эксперимента, мы попадаем в область эквивалентности при низкой точности. Соответственно, фактически это значит, в этой ситуации эксперимент ничего не дает, что мы то, что знали до эксперимента априорно, мы так плохо померили, или, то есть тут два варианта, либо мы так хорошо э, угадали, ну то есть действительно настолько хорошо априорная модель отвечает нашим данным, либо мы так плохо померили, что у нас такая область огромной эквивалентности, что туда входит, ну, и такая модель тоже входит, мы прироста информации фактически не произошло. Вот когда априорная и апостриорная модель совпадают, это значит, в результате эксперимента мы ничего не получили. Ну и с точки зрения, значит, э с точки зрения значит вот если рисовать допустим график по какому-то параметру вот смотрите значит у нас вот эти все функционалы и f и и f и м альфа выпакую функционалу что значит вот если мы по этой оси f м альфа нарисуем а здесь какой-нибудь параметр ну, например сопротивление некоторого слоя, то как будет выглядеть значит у нас функционал f например будет вот так выглядеть функционал f значит вот и вот тут, допустим уровень там 1 процент вот уровень там допустим 5 процентов 5 процентов вот в пределах то что уровни 5 процентов у нас это все, вот, это, вот эта область, это область эквивалентности. Если точность у нас, точность 5%, то это значит, у нас в пределах вот этого 5% все параметры, которые, в данном случае сопротивление этого слоя, в пределах, которые дают невязку не выше выше 5%, они эквивалентные. Потому что мы, нам не надо вот добеговаться точности, вот минимум, то, допустим, на точности 1%, значит, этот самый, в принципе, все эквивалентные. все эквивалентные. Но эквивалентные, конечно, при условии, что есть априорная информация. Если есть априорная информация, что с оптимальным параметром регуляризации M-альфа да, даст нам минимум вот здесь. M-альфа даст нам минимум вот здесь условия минимума для выпуклых функционалов, значит условия минимума для выпуклых, значит получается, значит для f по ну DRO, и t в данном случае равняется нулю Видите, что производная равна нулю. Или значит, что dm альфа по d ро и t. Ну, это ρ и t в данном случае какой-то параметр гелектрического разреза равняется нулю. Условия минимума. То есть мы будем искать, находить решение э, при решении обратной задачи вот на, на основе вот этих вот частных производных, э, ну, значит, там, ну, частных производных по параметрам геолектрического разреза функционал невестки, или если у нас со стабилизатором, то вот это вот уже функционал, куда входит и стабилизатор. Про выбор оптимального параметра регулизации мы с вами обсудили. Вернемся к рассмотрению этапов решения обратной задачи для МТ-методов. То, что мы сейчас обсудили, это общие вопросы решения корректных задач, а вернемся вот к этой Значит, первый этап измерения. Этап измерения. Значит, мы значит, в МТ-методах МТ регистрируем естественно электромагнитное поле в течение некоторого времени. Время регистрации определяется низкими частотами. Насколько мы хотим получить, какие низкие частоты мы хотим зарегистрировать, насколько. И, Исходя из периода этих частот, нам нужно ну, хотя бы 10-20 периодов получить в течение регистрации. То есть все определяется низкими частотами. Значит, соответственно, ну, как бы мы с вами обсуждали там разные модификации. Ну, допустим, метод МТЗ. Метод МТЗ, значит, как правило, регистрация идет. Регистрация 10-16 часов аудио МТЗ, аудио МТЗ, 30 минут, 30 минут. Значит, МТЗ это примерно от 400 Гц, частотный диапазон 400 Гц, 10 в минус 3 Гц. Аудим это примерно 10 кГц до, скажем, 1 Гц. Вот примерно частотный диапазон. Ну, соответственно, у нас значит вот, так, такие время регистрации. Вот, значит, как общая схема? Значит, у нас построена? Значит, у нас есть часто базовая точка. Точка. и полевые точки синхронно проводится измерение в нескольких точках базовые и нескольких полевых синхронно проводится измерение в базовые и нескольких полевых точках. значит, то есть одновременно используется несколько комплектов аппаратуры. что входит в комплект аппаратуры? Значит, а, значит, собственно, аппаратура. значит, это Значит, ну давайте так. Датчики магнитного поля. Магнитного поля. Это, как правило, ну в МТЗ индукционные датчики. Датчики, датчики электрического поля. Это приемные линии МН. Значит, мы... Значит, регистрируем, значит, магнитных, две горизонтальных магнитных EX, EY и три вертикальных магнитных HX, HY, HZ. Соответственно, значит, три индукционных датчика и две электрических линии, две электрических линии соответственно, которые по направлению XY. З, значит, ну, электрический только по XY, а э, датчики магнитного поля по XY и по вертикали расположены. Значит, с датчиков идут по проводам, идет сигнал уже, значит, собственно, станция, станция, ну, или регистратор, регистратор. Вот, значит, он содержит, ну и дальше идет на какой-то компьютер передачи. То есть это может быть флеш-карта передачи. Карта. Может быть, значит, может быть по Wi-Fi данных вот значит примерно так и значит станции сама делится, аналоговая часть цифровая часть аналоговая часть цифровая часть, часть значит, в цифровой части мы сигналы значит с этих переводим значит оцифровывается то есть у нас какой-то компонента поля, оцифровывается с некоторым шагом. Как правило, значит, все время регистрации идет редкий шаг дискретизации, вот, и периодически еще включается более частый шаг дискретизации, какие-то фрагменты идут с более частым шагом. Периодически включается более часто. Значит, редкий шаг дискретизации нужен для регистрации низких частот, а более <coughs> частый шаг дискретизации нужен для регистрации более высоких частот. Тут высокие частоты не нужно а для, для, все время записи регистрировать, достаточно периодически их включать и зарегистрировать высокие частоты. Ну, скажем, в режиме МТЗ, как правило, у нас для МТЗ три шага дискретизации. Три шага дискретизации. Можно было бы всю запись делать с частым, шагом, дискр… с частым шагом оцифровки, но это привело бы просто к созданию очень больших файлов, которые не нужно. Вот низкие частоты мы обработаем с использованием редкого шага дискретизации, а высокие частоты не надо так долго писать, их можно периодически включать и оцифровывать, и получить данные. Таким образом, значит, с аппаратурой, вот примерно так, мы от датчика в поле, значит, станция регистрирует, то есть берет сначала в аналоговом виде сигнала, потом его оцифровывает, запоминает, ну и передает каким-то способом уже на компьютер для последующей обработки. Значит, перед, важно, собственно, перед началом работ, перед началом полевых работ... Значит, нужно провести регламентные работы. Значит, первое, что такое определение частотных характеристик аппаратуры. РЧХ аппаратура. Дело в том, что, ну, прежде всего, вот у индукционных датчиков, у них, может быть, немножко разные частотные характеристики. В принципе, каждый комплект аппаратуры примерно похожие частотные характеристики имеет, но все-таки небольшие, если мы хотим высокоточные измерения, их нужно определять, эти частотные характеристики. Для этого в станциях есть встроенный генератор. Встроенный генератор, вот где-то тут. Генератор, вот давайте поставим тут генератор. Генератор стабилизированных, сигналов, стабилизированных, стабилизированных сигналов, сигналов. И этот генератор подключается на, во все каналы, и мы определяем как частотные характеристики самой станции, так и частотные характеристики датчика. Значит, определение частотных характеристик аппаратуры. Вот. И второе, мы должны убедиться и значит, синхронность, синхронность работы. работы станции, да, значит, если, значит, э, э, значит, синхронизация выполняется с помощью э, ну, вот, системы GPS или ГЛОНАСС. наши, вот. значит, э, синхронность, э, значит, должна вот этими спутниками примерно 100 наносекунд, наносекунд. Значит, ну, для сравнения можно понять, что, например, Ауди МТЗ ТЗ самая высокая частота, это 10 кГц, 10 кГц. Значит, период 10 кГц составляет 100 микросекунд. Секунд. 100 микросекунд. Значит, 10 наносекунд значит это в тысячу раз меньше, чем 100 микросекунд. Значит, Точность синхронизации позволяет даже на самой высокой частоте получить синхронность одну от периода колебаний, которые мы зарегистрировали. Вот. И, значит, ну и дальше, значит, мы должны получить идентичность, что станции, идентичность станции, станции, ну, комплектов аппаратуры, станции комплектов аппаратуры. То есть нужно идентичность до конца мы можем изучить только в частотной области. Во временной области мы точно не можем определить, потому что все-таки присутствует частотная характеристика каждого, в каждом комплекте своя характеристика. А вот в омега области мы должны именно идентичность получить с, с учетом чиха. То есть это очень важно, прежде чем, если мы работаем разными комплектами, вот в МТЗ мы синхронно, может быть, 5-10 приборов и больше наблюдать, мы должны убедиться, что все эти приборы дают одинаковый результат. Поэтому важна идентичность. Это то, что нужно сделать до начала работы. После чего... Приступают, ставятся базовые точки, полевые точки, и, но в полевых точках потом переставляются приборы и набирается значит, по профилю, по почте требуемый объем точек. В каждой точке проводятся соответствующие измерения, и значит, мы получаем объем информации, который для того, чтобы начать следующий этап, следующий этап это этап обработки. Этап обработки. Значит, этап обработки. Значит, этап обработки это э, следующий за измерениями э, переход от полей во временной области к, к гладким передаточным функциям в Омега-область. Вот что такое значит, этап обработки.